Всем привет! Сегодня я готовлю делюсь с вами очень вкусным нежным десертом битое стекло или по-другому его называют калитескоп Десерт состоит из сметаны и желе Невероятно нежный, очень вкусный и очень легкое приготовление Если вам интересно, оставайтесь в этом видео я покажу, как его можно сделать А для приготовления десерта без выпечки понадобится сахар, вода, желатин, ванилин или ванильный сахар, сметана, Также желе, я сделала желе заранее, свечу чтобы она у меня остыла лучше использовать желе разных цветов так она будет только красивее смотреться в десерте а желе зеленого цвета я сделала самостоятельно из лимонада тархун, я его налила в стакан хорошенько размешала чтобы вышли лишние газы замочила в него желатин и хорошенько его прогрела если вы делаете желе самостоятельно тогда исследуйте инструкции как приготовить его на упаковке вместе с желатином Первым делом я замочу желатин. У меня это быстро растворимый желатин. Дам ему буквально 5-10 минут набухнуть, а затем прогрею его буквально до 60 градусов в микроволновой печи. Ни в коем случае желатин не доводите до кипения. Он просто потеряет у вас жлерующие свойства. Оставлю его ненадолго в сторонке и займу сметану. В сметану я добавляю сахар. И ванилин. Сахар можете добавить по вкусу, просто ее попробовала. А всю подробную рецептуру я напишу в описании под видео. И хорошенько все перемешаю. Желатин я свой прогрела в микроволновой печи. Он у меня полностью растворился. Я его оставлю ненадолго в сторонку и займу, займу желе. Желе нарезаю на кусочки, произвольно, небольшого размера. Любые они могут быть неровные, от этого десерт будет только красивый. И перекладываю вот его сюда в форму. Сюда же в емкость я вливаю желатин. хорошо его размешаю. Далее десерт я перекладываю в форму подходящего размера. Ставлю десерт в холодильник до полного его охлаждения примерно на 2,5-3 часа. Десерт, мой ну, постоял в холодильнике, он охладился, а, застыл, его теперь нужно достать из формы, ее можно погрузить в какую-нибудь удобную емкость по размеру с горячей водой, так легче просто достанется. Я ее сейчас на несколько секунд окуну в таз горячей водой и достану. Вот таким нежным и очень-очень вкусным тортиком без выпечки я сегодня с вами поделилась. Он действительно очень вкусный, очень красивый. Тортик просто тает во рту. Я думаю, его может приготовить даже ребенок. Ну а если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите мне комментарии. А мы с вами увидимся в новых видео. До новых встреч!